Иди сюда, охранник, иди, не бойся, иди, давай, давай, давай Кажется, кто-то здесь не высыпается Это я, а все потому, что какие-то мелкие ушлепки возомнили себя самыми... Самыми громкими на свете людьми. Что хотите громко побежать, все понеслась. Фабрика токсичных отходов. Там мы еще с вами не были. Воу, смотрите, какое место. Итак, наша задача убить всех. Ключ, карта от офиса, и не поднять тревогу. Ой, тревога поднимается. Нет, все, все, все, все, все. Я не здесь. Здесь меня нет. Не здесь я. О, сразу в кровь меня убил. Непорядок, так подобрать коктейль Молотова Ты будешь гореть Стоп, их там много, надо чтобы они все были гореть Не, не докину, не докину, погодите, ушел Кидай, не кинул Бросить коктейль, как бросить-то на Х. На тебе, гори, мразь, он не горел, мразь, мразь. Вот там у него взрывчатка в ящичках Давайте кинем туда Смотри, как будет полыхать сейчас, смотри, кайфанешь Но ну, или нет. <связать> Оп! Взорвалось. Сесть за руль. Сейчас мы прям въедем. Въедем в стройку. Что ты сделаешь? Оп. Нифига, мой Мучил выходит, когда его замечают. Смотрите, идет. Здравствуйте, доктор. Я тоже доктор. Доктор Смерть. Ой, ой ой ой, -ой положить тело. Сейчас спалят меня. Так, этот пошел курить. Оп. Скорей. Меня здесь не было. Что это? подозрительное устройство. О, стой! Стой! Он здесь! Он пошел звонить. Умри. Умри. Что за подозрительное устройство? Э, сюда. Вот сюда. Правильно? Оно работает? Стоп. У меня вид. Да что, тебя? А? Прямо в полицейского. Давайте, как... Есть! Подохни, сволочь! Что ж, меня избили. Фак. Какая сложная миссия. Мы можем просто убить этого охранника. Ну, мы пырнули его, это уже что-то. Перед всем я опозорился. А что если нам выехать на дорогу? Мы просто погрузчик. Маленький добрый погрузчик. Просто едем по своим делам. Просто по своим погрузочным делам. Вот за этими ящиками. Погодите, ящики. Точно. Открыть. Подобрать презерватив. Хорошо, пусть будет. Мы дадим кому-нибудь его. Вот тебе. Люблю красивых людей. Вот тебе идет один красавчик. Смотрите, вот. Без свидетелей есть шанс бить. начал Сначала тебя. Стой, брось! Есть. Есть. Хорошо. Быстрее. О, нет! Мой погрузчик! Стоп, стоп, стоп! Меня здесь нету. Я ни, вообще не в теме. Я не участвовал. Не, я не сдох. Помню, скорая проехала. Вставай! Фу, все, мы можем войти внутрь. Привет! Хоп, хоп! Наполнить водой. Наполнили. Слушайте, мы прошли. Сломать. А здесь мы можем сократить путь. Вот для чего погрузчик нужен был. Вот эти ящики можно сдвинуть. Здрасте, сэр. Умрите, сэр. О, в раздевалке спит. Спрятать тело можно прямо здесь. Оп. И никто не заметил почти. Полицейские бегут за мной. Срочно куда-нибудь. Куда идти? Утеряли меня. Прошу тебя, вы поймаете того, кто это сделал. Черт. Давай. Да почему ты промахнулся? Так хорошо все было. Окей, ну а теперь есть зато. План действий. Тут все простенькое. В контейнере что? Канистра э, наполнить водой. Наполнили. Мы можем, мне кажется, вот такую штуку понаделать. Ага. Это было лицо у меня, момент осознания, что я только что наделал. Давайте снова. Раз, два, три. О, деньги. Мы могли бы подкупить кого-нибудь. Кинем в него деньгами, что ли? Нельзя, что ли? Я ему дал денег. Он принял их и убил меня. Умри. Умри. Умри. Быстрее прячем тела. Фу, охранник пробежал. Не увидел, не увидел меня. Фу, надо кучу смыть. А то я испугался так сильно. Полицейские идут. О, стоп. Я... Че, я вышел? Зря я вышел. Блин, нельзя было мне выходить из туалета. Они бы меня никогда не нашли там. Умри. Спасибо. И чтобы спрятать тело, мы просто кинем ящик. Вот как-то так. Звонит полицию, да? Ябеда, корябеда. Что это такое у него? Ключ-карта! Куда нам ее деть? Быстрее, быстрый, Это шанс, это шанс, это шанс, это шанс. Активировать. Прячем грязного панка туда, где его место. Есть! Ха -ха -ха -ха, сдох. Говно такое. Прячем грязного ученого туда, где он совершит важное открытие. Найдет панка. Кидаем другого ученого туда, где он подтвердит открытие. Нет, места нету. Нет! Не звоните. Полицейский, всем рут. Всем рут, как мухи. Не звоните. Не звоните. Все. Я бы взял этот бумбокс и поставил бы. Тихо, взрыв сейчас будет. Фу. Ладно, оставим его здесь. Пусть бумбокс будет тут бросить. И включить. Сейчас вам будет очень весело. Урод. Ты прошелся здесь. Такой-то урод. Придется. Быстренько всех убить. А бумбокс забрать. Ребят, все хорошо идет. Как никогда. Умри. Вот это я маньяк. Вот это я хорошо работаю. Ой! Что? Извини, звони. О! hello. Надо что-то взорвать. Вот это нужно подобрать. И взорвать каким-то образом. А мне же нечем. О, вот где мы можем с вами пройти. Так, сейчас уборщица вытрет эту слизь зеленую. А, куцаемся. Глупая уборщица. Она разлила. И как мы теперь отсюда выйдем? Не верьте ничему, что Энтони Адамс рассказывает в своем телешоу. Элиза, окей. Okay. Я сюда зашел вообще просто так. Я водой разлил. Размыл все. Идем. А я молодец. И все. Остальное как во втором фуллауте, блин, когда эти пещеры ядовитые были. Без сапог. Помните, как бежать было? Ужасно. Дай. Да, блин! Есть! Хорошо. Ай, привет, Джоли. как дела? Умри. Еще один. Прекрасно. Смотрите, можно попробовать забежать. Забежать. Есть. Сократить путь. А куда? Эй, сэр, зайди за автобус. Тебя ждут за желтым автобусом. Фу. А теперь труп здесь. Жечь жертва. Выпивка. Хорошо, у него время танцевать. Нибудь мы возьмем все-таки эту выпивку. А мы сможем с помощью нее кого-нибудь вырубить. Я знаю, кого мы вырубим сейчас. Нет, рано бросать. Давайте попробуем его сначала вырубить. Есть. Давай. Раз, два. Помри, вымри. Умер. Умница. Вот теперь мы можем что-то интересное замутить. Там все-таки еще один бумбокс. Ну, естественно, мы не можем будем по попасть. Чертова штука мешает. Стоп, вот. Вот мы. Урод. Что происходит? А нет, а нет, а нет, а нет. Спрячемся за бочкой. Охранник ушел. Быстрее тусить. Есть. Неплохо сработано. Забирай. Ой, труп еще один. Точнее, живой, но, но уже труп, короче. Здесь бы желательно... Ой, нет. Ой, нет у меня здесь. Нет, не нашли? Пожалуйста, не надо. Пожалуйста, не надо. Нет. Да почему? Полисменушка бежит. Скорей. Не сможешь, да? Ты не сможешь. А, нет, ты не сможешь. Ой, я сейчас твоего напарника сожгу. Уходи. Нет. Смотрите, не работает. Есть. Ладно, да... да просто так слил. Коктейль молот, у нас дожив. жив. Прошу тебя. Прошу. Есть, не тупые. А, это... это уборщица. Не трогай, не трогай меня. Не трогай меня, уборщица. Не... Он не на меня посмотрел. Он до того лысого чувака посмотрел. Его забирай. Вот сейчас будет такая, такой замес Твой Ну нет, ну нет, да я не трог Избить уборщицу Я должен ее победить во что бы то ни стало Держи свои руки при себе Да я не лапал тебя А, нет, не в ту сторону <плес> Опять она меня избивает Может, быть, удастся так, незаметно так Незаметно так, просто вот так Отделать тикового говно! Что это? Сломать двигатель О -о -о, Вот что можно было сделать Сломать, мари, мразь а, Быстрей делать? Нет. Да, блин. Нам осталось убрать двух менеджеров. Кто вообще такие менеджеры? Ты не менеджер, умри. Погодите, я убил кого-то только что. Один человек остался. Да, все, я убил менеджеров. ой ой ой ой сюда. Так нельзя делать. Это очень опасно. Вот сюда было выходить. Что, и нашел что-нибудь. Ты полицейский. Нет, нет, нет. Взять канистру с бензином. Нет! Я убил его! Я его просто убил! Так, давайте зальем. Разольем, Возьмем коктейльчик. Кинем в, в нее, естественно. У меня с тобой личные счеты. Она не горит. Это сгорело. Ура! Полицейны! Блин! нет! Почему сейчас-то не получилось его убить? Эй, менеджер пожалуйста. Еще один. А, скорей. Скорей. Панк И ящиком. Да, хорош. Убийство. Смертоубийство. Это мой шанс убить менеджера. Менеджер подох. Смерть всем менеджерам. Менеджер увел меня семью. Смотрите. Иди сюда, охранник. Иди. Не бойся. Иди. Давай. Давай. Давай. Мразь подохла. Блин, скажи, тут много. О, нет. О, нет. Пырнул, пырнул родок, видели? Я выпырнул. Так, так. Ты... Не смей, не смей, не смей. Менеджеры, менеджеры, мрите. Так, давай, легкие! Вперед! Пожалуйста! Я успел! Я успел! Я успел! Нет! Нет! Нет! Я не знаю, что мне делать! Есть! Я кого-то там убил, даже непонятно. Да, нет! Но почему? Почему? Почему? Тут еще звать. Нет, я всех их убью. Я обязательно пройду этот уровень. Вперед! Я выполнил все задания, которые нужно были выполнить. И теперь я попытаюсь рискнуть своим здоровьем. И убить их. Блин, плохая идея. Все. Это очень сложный уровень. Нет. Все. Все. Я выполнил. Я выполнил. Я не могу больше. Я правда, я не могу больше в это играть. Я выполнил задание. Я встал туда, куда нужно. Встал. Нет, все. Нет. Если я. Нет. Я ее прошел. Игра пройдена. Я не могу. Мало того, что эта игра глючить начала, все лагать стало в ней, так она еще не проходится. Потому что баг, конечно же. Баг. Ладно. Впервые сегодня эти тусовщики. Пусть отдыхают. Пусть веселятся. Я так решил. Да. Огромное всем спасибо, что смотрели. С вами был Юджин. Люблю вас всех, обожаю, целую, обнимаю. И сегодня все можно тусить и развлекаться. Не забывайте только лайки ставить побольше, подписываться на канал, если вы здесь впервые, и становиться в доску своими, а также все мои другие прохождения зацените, плейлисты будут в описании внизу, ссылка будет там. С вами был Юджин еще раз, и всем 5!